Здравствуйте друзья, сегодня я расскажу вам о встраиваемых лестничных светодиодных светильниках CityLux CLD-006 Scali. На данный момент это, пожалуй, самый удачный, доступный по цене и удобный в установке вариант лестничной подсветки на российском рынке. Кстати, почему Scali? Ласкала в переводе с итальянского это просто лестница. Форма светильников. Традиционный квадрат и круг. Доступны четыре цвета. Гальваника, бронза и матовый хром. И матовая текстурная краска, черный и белый цвет. Модели настолько лаконичные и нейтральные, что совершенно точно подойдут для любого интерьера. От современного до классического. Светильники поставляются в индивидуальной упаковке. В комплекте светильник с драйвером готовой к установке и инструкция. Корпус изготовлен из металла, это надежно. Светильник не бьется, не гнется и даже не мнется. К тому же металл отлично отводит тепло, а это залог долгой многолетней службы светодиода. Мощность встроенного светодиода 1 Вт, для подсветки ступеней и пола в коридоре в самый раз. Подсветку можно использовать с датчиками движения и еще они совершенно плоские. Толщина видимой части всего 10 миллиметров. А теперь посмотрите, друзья, как быстро и просто устанавливается эта подсветка. Стандартный подрозетник, друзья. Подключаем провода, аккуратно размещаем там начинку и фактически в одно движение светильник на месте. И в завершении хочу сказать... У светильников сетилюк Скалли действительно очень продуманная конструкция и высокое качество изготовления. Они ненавязчиво осветят ваш путь в ночи, например, на кухню, когда вы пойдете посмотреть, не испортилась ли ваша любимая колбаса.